Добрый день, уважаемые коллеги. Наше заседание проходит в Калининграде, который отмечает в эти дни свой юбилей 750 лет. Позвольте мне еще раз от имени всех присутствующих здесь поздравить жителей Калининграда с этой большой датой. Пожелать им счастья, успехов, здоровья, городу процветания и развития. Калининград исторический и геополитически это особый российский регион. Все мы знаем, сколько проблем самого разного характера порождает его обособленность от остальной территории страны. И присутствие здесь сегодня руководителей всех регионов, всех субъектов Российской Федерации, не только отрадный, но и очень символический факт. Калининград и его жители должны быть абсолютно уверены в и в нашей поддержке, и в нашем общем стремлении быть ближе к ним, вместе решать непростые вопросы этого региона. Уважаемые коллеги, в нашей сегодняшней повестке вопросы повышения роли субъектов Федерации в решении перспективных задач социально-экономического развития нашей страны. И прежде всего речь пойдет о полномочиях и ответственности регионов, за рост экономики, а это значит за повышение уровня жизни людей. Прямо связанная с этим тема совершенствования федеративных отношений. Отмечу, что проблема оптимального разграничения полномочий и функций – это базовый вопрос эффективного проведения экономической политики и во всей стране в целом, и в регионах в частности. Вы знаете, на протяжении последних лет эта тема являлась предметом острейшей дискуссии, причем дискуссии объективно востребованы и, безусловно, полезной. Она реально помогла нам сформулировать политико-правовую основу для обновления отношений между всеми уровнями власти в Российской Федерации. Вы также знаете, что на Госсовете мы регулярно анализировали эти проблемы, опираясь при этом на реальную практику федеративных отношений, на конкретный и разнообразный региональный опыт. Сейчас, когда субъекты федерации уже фактически работают в новых условиях, нужно вместе двигаться дальше, решать задачи соответствующего этапа реформы. Имею в виду изменение качества работы региональных властей, существенное повышение их роли и ответственности в сферах социально-экономической жизни. Говоря о новом качестве, хотел бы сначала коснуться более широкой темы – проблемы оптимизации государственной региональной политики. Очевидно, что нам потребуется обновление концептуальных подходов к этому направлению госполитики. Сейчас, когда региональная власть становится более ответственным и влиятельным звеном госуправления, особенно важно укрепить единство общенациональных целей добиваться решения крупных общегосударственных задач, следуя тем самым стратегическим интересам страны. В этой связи выделю две основополагающие задачи. Первое – это создание прозрачной системы финансирования полномочий региональных властей. И вторая – выработка механизма солидарной политической ответственности за повышение качества жизни людей. Добавлю, что Мною подписан указ. Я вчера, вчера мы президиум проводили, да? Позавчера, позавчера мы с коллегами обсуждали и этот документ. Я вчера доложил им о том, что подготовлен проект. Сегодня я его подписал. Указ о взаимодействии и координации деятельности исполнительной власти субъектов федерации с федеральными органами власти на местах. Полагаю, что этот указ также будет способствовать успешному решению вышеназванных мной задач. Наше заседание проходит на родине великого немецкого, мирового значения ученого, философа Имуныла Канта. Он, как известно, в своем учении о государстве и праве особо выделил необходимость разделения властей и трактовал этот принцип как путь гармонизации и достижению равновесия в деятельности публичной власти. Эти идеи актуальны и по сей день не только для нашей страны, для всех стран мира без исключения. И нам в ходе обновления региональной политики следует стремиться к созданию сбалансированной, равновесной и эффективной системы федеративных отношений. Еще раз отмечу, Скрупулезно занимаясь разграничением полномочий, мы все больше приближаемся и к упрощению федерации, и к оптимизации экономической жизни в территории. В конечном счете, к росту экономики всей страны. Сегодня нам также предстоит обсудить комплекс задач, связанных с делегированием регионом ряда дополнительных полномочий. Как вы помните, о необходимости такой работы мы говорили на двух предыдущих госсоветах. Сейчас у вас имеется перечень из 114 полномочий, который подготовила рабочая группа Госсовета и считает необходимым передать субъектам Федерации России. Добавлю, что этот перечень уже согласован с федеральными органами исполнительной власти. Позавчера мы подробно на президиуме говорили и об этой части нашей работы. Я согласен с теми коллегами, которые позавчера Высказались за расширение этого перечня Это перечень не исчерпывающий Мы и с председателем правительства, и с руководителями министерств по этому поводу говорили Многие из них согласились с доводами руководителей субъектов Российской Федерации О необходимости расширения этого перечня Однако сейчас, после того, как мы определимся вот с тем, что подготовлено Начнется не менее ответственный период по их передаче этих полномочий. Мы должны быть к нему абсолютно готовы как с правовой, так и с финансовой точки зрения. И по итогам нашей работы будет дано поручение правительству в течение двух месяцев подготовить для этого всю нормативно-правовую базу. Там, где нужно, внесем изменения в законы, там, где нужно, подготовим решение правительства, если нужно, президент. Как Видите, мы планомерно идем по пути распределения полномочий, и очень важно, чтобы все они были пределы, чтобы в процессе передачи этих полномочий какие-то из них не оказались бесхозными и не между уровнями власти. Этого допустить категорически нельзя, так как за полномочиями стоит выполнение конкретных обязательств перед гражданами. Еще раз подчеркну, делегирование регионам дополнительной компетенции – это вовсе не самоцель, это не результат какого-то административного зуда. Здесь наша главная задача – обеспечить в территориях условия для экономического роста, дать больше простора управленческой инициативе. Однако только такой инициативе, которая послужит развитию предпринимательских свобод, и ни в коем случае не будет использована для удушения этих самых свобод. Полагаю, вы прекрасно понимаете, что полномочия – это в первую очередь ответственность. Поэтому Федеральный Центр, передав регионам часть своих полномочий, будет внимательно наблюдать за тем, как они реализуются. И думаю, вы согласитесь со мной, если эта оценка окажется негативной, то... Будут, приняты, будут приниматься соответствующие меры вплоть до отзыва неадекватно исполняемых полномочий. Кроме того, на федеральном уровне уже немало сделано для стимулирования роста региональных экономик. Именно с этой целью были созданы и известные вам политические механизмы, повышающие роль и статус региональной власти. Поэтому все это, и новый порядок избрания руководителей исполнительной власти регионов, и укрепление авторитета законодательных собраний регионов, и выборы по партийным спискам, и сегодняшнее наше решение надо максимально использовать во благо людей в целях активизации экономической жизни на местах. Добавлю, именно для этого предстоит совместно завершить работу по разграничению доходов между федерацией и ее субъектами и муниципальным уровнем управления, предоставив тем самым новые и надежные источники финансирования программ, а также оптимизировав процедуры налогообложения. Знаю, что здесь еще очень много проблем, особенно то, что касается муниципального уровня, и особенно примительно к 131-му закону. Прошу эту работу продолжать и внимание к ней не снижать. Такие меры позволят нам не только объединить усилия, но и эффективнее согласовывать позиции при решении самых насущных проблем. В конечном счете, они помогут добиться исполнения таких стратегических целей, как удвоение ВВП и борьба с бедностью. Повторю, эти задачи никто не отменял, из повестки дня не снимал, да и не можем мы с вами сделать этого, пока не решим этих проблем. Они стоят перед страной и по-прежнему являются для власти самыми актуальными. Исходя из этого, мы обязаны сформировать и современную, отвечающую запросам времени, региональную экономическую политику. Очевидно, что каждый российский регион имеет и свои долгосрочные планы и годами отработанный управленческий опыт. Но, как мы видим, далеко не везде эта повседневная работа дает, к сожалению, ощутимый результат. В этой связи потребуется пересмотреть и обновить целый ряд неэффективных, пробуксовывающих моделей управления. Однако одним лишь новаторским подходом здесь явно не обойтись. Полагаю, что сейчас, когда регионы наделены самыми широкими полномочиями, у вас появилась возможность, появляется, во всяком случае, возможность реализовать свои уникальные конкурентные преимущества, активизировав внутренние источники роста. И с этих позиций качественно обновить программы регионального развития. Такие программы должны содержать и новые критерии оценок, оценки эффективности, механизмы частно-государственного партнерства и обновленные подходы к распределению имеющихся у регионов финансовых ресурсов. Объем этих средств значительно возрос, возрастает постоянно по мере роста экономики страны и темпов роста. И потому их направление на действительно перспективные цели, цели стратегического характера – это в полном смысле вопрос политический. Просил бы также не забывать о межрегиональной кооперации. Здесь вашими партнерами и соратниками, конечно же, должны быть полномочные представители президента в федеральных округах. Кроме того, в регионах предстоит консолидировать для решения этих задач общественно-политические силы. И, наконец, несколько слов о региональной составляющей в деятельности самого федерального правительства. Очевидно, что обновление региональной политики потребует всестороннего, комплексного подхода и к ее выработке, и к ее реализации. И силам отдельных ведомств такую задачу, силами отдельных ведомств такую задачу, конечно, не решить. В этой связи правительство должно взять на себя отработку организационно-правовых и финансовых механизмов качественно новой системы взаимоотношений с регионами. Я знаю, что именно такую точку зрения разделяет и пытается провести в жизнь председатель правительства Российской Федерации. В заключение еще раз подчеркну, что вопросы роста экономики, социального развития и улучшения жизни граждан – это вопросы нашей общей неделимой ответственности. Позвольте передать слово для доклада Владимиру Александровичу Торлову.